Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк И в этом видео у нас на обзоре будет проект Называется Альтура В общем Это у нас блокчейн Где получается у нас Имеется NFT Все у нас это игры, NFT Все эти моменты, все это вместе Все связано В общем, давайте смотреть короче, Как они хотят это все реализовать и раскрутить Ладно, то что купить, там диаграммы Все эти моменты в общем, то, что интересно, они хотят сделать умные NFT, не просто там как NFT, там картинки, там какие-нибудь еще что-либо идет, а именно умные NFT, то есть там, если это будет связано с играми, как они здесь пишут при добивании, там, допустим, какого-нибудь противника, у вас будет тупиться меч, и потом, в общем, все просчитано, как в нормальных играх. Определенные такие вот моменты, там все до самой мелочи будет просчитано. Если у вас там затупился меч, потом иди петляй куда-то его, чтобы заточить, чтобы мочить следующего монстра. Либо еще какой-нибудь другой прикол. Потом а, будут ящики. Ящики у нас будут, в которых точно так же будут выпадать а, Как они тут пишут, вот боксы. Будут разные редкости выпадать с них а, NFT приколы, разные вещи для игр. И вот эти вот моменты, которые будут выпадать, мне кажется, это будет намного интереснее, чем просто когда кто-то создал картину NFT и потом ее продает за определенные там бабки. Можно просто-напросто выбить какую-то с коробочки, как в играх, нашел ящик вскрыл его и в этом ящике у тебя находится какая-то редчайшая, допустим, вещь, которую ты потом можешь поменять на токены, на бабки, на все что угодно. Uh, так. Одни и те же предметы в, в, в разных играх. Ну, вот это такое то не особо интересно. Больше с NFT мне вот эта темка понравилась. Здесь как это работает, там двигатель, высота, вот эта всякая NFT типа идут. Это нам тоже не особо интересно. Нам интересно, в первую очередь, для более взрослого поколения. Это как. Uh, как бы это сказать так правильно. Какую мы будем иметь прибыль отсюда. Нам главное заработать. но ну, а также, я думаю, много подростков, которые будут потом играть в определенные игры на NFT, могут даже просто случайно бегать, бегать, бегать, где там что-то крутить, убивать, и потом поднять какой-то лутбокс и выбить с него нормальную темку, которая будет очень дорого стоить. Ну я лично рассматриваю как просто инвестиция в проект, потому что в игры играть, я не знаю, это не особо буду, но тем не менее... Я думаю, интересная разработка, это что-то новое в NFT появляется у нас, поэтому стоит обратить на это внимание. Всегда новые темы, новые разработки, если еще как сейчас какая-нибудь известная личность этот момент подхватит, проект хайпанет, и у нас бабки полетят. Ладно, давайте лянем еще по команде. У нас В команде у нас тут написано 4 человека. Так, что же про них сказать? Да, в принципе, ничего про них не скажем. Если интересно, у вас есть ссылки на LinkedIn, можно зайти и посмотреть, кто они, что они и как они живут. Ладно, по дорожной карте. По дорожной карте у нас первая фаза, там запуск сайта, это само собой все понятно. Вторая тоже фаза, запуск умных NFT. Но что мне нравится в третьей фазе, это уже запуск полноценно умных. То есть полностью уже будет запущено, это уже не бета-версия, не тесты какие-нибудь будут. А полностью это будет готовый рабочий продукт. Потом дальнейшие разработки, запуск игры. Вот это тоже будет хороший момент, который будет использовать именно этот NFT. С определенными такими приколами, как в общем с тонкостями игры, в плане редкости и добычи определенных NFT. Токеномика, что у нас? БИП-20 в принципе, это уже как раньше было на эфире, так сейчас просто бип 20. Всего у нас 1 миллиард монет, в обороте 220 миллионов. Рыночная капитализация у нас выходит почти 4 ляма на данный момент. Распределение на команду 10%, на маркетинг 10%. Эксплуатация и разработка 15%. Резерв консультации 10%. Ну, блин. Слишком много они так вот лишнего поделили, лучше бы немного по немножко по-другому сделали, потому что все равно могут быть какие-то определенные подводные камни, как в принципе и в любом проекте. Но здесь вроде бы люди своих лиц не скрывают, поэтому, думаю, они бабки свои, точнее, не свои а чужие, они, скажем так, воровать не будут. Потому что можно было с команды 10%, с маркетинга, с разработки еще 15%. Еще отсюда вот 10. И по итогу можно просто 35%, даже 45. Когда токен взлетает, просто их слить под раз и, и до свидания. Но я думаю, люди этим заниматься не будут, потому что они всю инфу о себе выложили. Если что, и как бы их быстренько найдут. Партнеры Oxbow. С этим партнером я не знаком. Но этот как бы уже имеет какое-то определенное влияние. Можно что-то написать, какие-то пожелания, пообщаться с людьми, там, либо какое-то свое предложение выразить. По социальным сетям для нас все актуально. Будет Twitter, Telegram, ну Discord сейчас уже не очень актуален. Попадаем мы на CoinGecko. Здесь мы видим PancakeSwap. Оборот у нас за сутки более ляма. Стоимость одной монетки. Сейчас цена подлетела 2 цента. Так, у нас тут кошка бесится. Чего ты, че ты бесишься? Это он помощница ведет нам, получается, там помогает записывать видео. Ну ладно, идем далее. Что у нас? Твиттер, новости. 8 часов назад, через 8 дней, будет запущен маркет. В принципе, это хорошая новость. И на этом фоне, соответственно, начала уже расти цена. Цена растет прямо на глазах. Так что, надо сейчас успеть прикупить, потому что... Доллар, я думаю, будет в ближайшее время. Два цента – это минимальная цена. В принципе, что, ребята, на этом у нас все. Я думаю, открывать телеграм уже не будем. Все ссылки будут в описании. Сами откройте, сами посмотрите. Мне кажется, сейчас лучший момент – залететь, поднять денег. И полететь потом отдыхать на моря. Ладно, что ж, ребятки, всего вам хорошего удачи, профита, пишем комментарии, всем пока.